Мне выпала честь а, открыть наш сегодняшний вебинар. Вначале я скажу несколько а, общих а, вводных слов, погружу немножко коллег в тему, хотя все, наверное, и так недостаточно глубоко, но тем не менее. да. А, как мы все с вами знаем, а, вообще в... В транспортной системе существует три уровня моделирования – микроскопический, макроскопический и так называемый промежуточный, мезоскопический. Эти уровни отличаются друг от друга методическими подходами к моделированию и используемыми, так сказать, программными решениями да, для того, чтобы наиболее качественно задачи и потребности каждого из этих уровней решать. Соответственно, для различных уровней моделирования используются различные ПО, для макромоделей, как мы все с вами знаем, предназначенных для стратегического планирования на какой-то длительный промежуток времени вперед используется PTV-вису, для микромоделей имитирующих организацию дорожного движения на перекрестках, развязках, транспортных хабах. С точки зрения движения транспортных средств используется PTV Висим, С точки зрения пешеходов как участников движения используется PTV Wissim, работающий в связке непосредственно с PTV Wissim. Я постарался свести основные задачи Питививисима и Питививизлока в некую общую краткую структуру, да, и для того, чтобы все понимали, как необходимо, правильно и для чего использовать эти программные продукты. Висим пред... Предназначено и используется как правило для оценки транспортной ситуации на каких-то локальных узлах или хабах. При его помощи определяется оптимальная схема организации движения уже, а, грубо говоря, по месту оценивается пропускная способность ее резерв а, в, на локальных участках сети. А, Моделируется приоритет для движения общественного транспорта и выявляются, соответственно, так называемые узкие места в сети. И предлагаются варианты, как движение с учетом этих узких мест оптимизировать. Соответственно, Визволк делает практически то же самое, только с точки зрения пешеходов и более детализированно. Ну, он предназначен для оценки пешеходных потоков на станциях метрополитена, вокзалах, транспортно-пересадочных узлах. Там. Возможно, это даже здания или какие-то общественные пространства. Визуал также это позволяет. Также он умеет оценивать планы эвакуации, моделировать различные чрезвычайные ситуации, да, то, как на это будут реагировать пешеходы, достаточно резерву эвакуационных выходов и так далее. Умеет определять пропускную способность наземных и подземных вестибюлей, выявлять конфликтные точки пересечения пеших потоков и основные места скопления пешеходов. Немного анонсируя вообще вебинары про которыми которые мы планируем проводить в течение этого года. Общая идея этих вебинаров – дать конкретные технические рекомендации и ответы на вопросы, как использовать ту или иную часть функционала программного продукта. В сегодняшнем вебинаре мы осветим топ-3 самых часто встречающихся вопросов, касающихся функционала. Как реализовать тот или иной Реальный процесс, да, происходящий на э, транспортной сети в PTVVC. По на нашему опыту, те вопросы, о которых мы будем сегодня говорить, встречаются практически э, у всех пользователей, и хочется дать на них ответы с конкретными примерами. В дальнейшем, как уже анонсировал Николай, мы будем действовать примерно в том же самом формате, но ориентироваться прежде всего на вас, на ваши идеи, на ваши вопросы и на ваше мнение о том, что же конкретно вы хотите, какую конкретно часть функционала программного продукта вы хотите увидеть. Вкратце представлю Евгения. Евгений это... Это гуру моделирования в ptv sim ведущий наш транспортный инженер по этому программному продукту, также по продукту Плюс, предназначенному для расчета светофоров. Евгений выступит сегодня в качестве эксперта и покажет, собственно, то, как же вот эти обозначенные мной ТОП-3. Как ответить на эти ТОП-3 самых часто встречающихся вопросов? С вашего позволения передам слово Евгению. Евгений, выходи в эфир. Максим, доброе утро. Друзья, да. рад приветствовать вас. Доброе. Конечно, очень похвально, да, что... Обо мне, Максим, так ä, называется, что я прям гуру-гуру. А, на самом деле все немного проще, да, просто есть некоторый опыт, багаж знаний, который бы был полезным вам показать, рассказать. А, значит, и без воды, да, можно сказать о чем, значит. Сегодня мы с вами рассмотрим три такие... Ну, я бы сказал, наиболее востребованные темы, три вопроса, которые встречаются в подавляющем большинстве на обучениях, я провожу обучение по ВИСИМ и сталкиваюсь в конце обучения с рядом таких стандартных вопросов, да, как вот реализовать это, как реализовать то. И э, я понимаю, что с моей точки зрения, да, с моим багажом опыта, я понимаю, что достаточно все просто элементарно, да, но э, у людей, которые только-только столкнулись с этим или имеют небольшой опыт, они, конечно, естественно, безусловно, это все зависит, конечно, от человека, они могут потом добиться результата, понять, как это сделать, но, наверное, проще, когда есть возможность практически показать, как это работает и что для этого нужно сделать. Две, два вопроса. Это будет вопрос, как реализовать трамвайную остановку с высадкой, посадкой пассажиров на проезжую часть. Это делается посредством стандартных инструментов ВИСИМ, да, то есть там ничего такого хитрого нету. Значит, обгон также уже стандартная функция, но иногда пользователи сталкиваются с проблемами, что у них там не работает да, есть моменты, которые необходимо обговорить, как правильно настроить, чтобы обгон был и он выполнялся корректно. Ну и третий момент – это реверсивное движение. К сожалению, разработчик пока, надеюсь, пока не предусмотрел эту стандартную функцию, как это реализовать. Светофорное регулирование, как таковое а тут в программе есть, да, все мы знаем. Но вот именно что касается реверсивного движения, чтобы это было как под... по принципу степ-бай-степ, в 10 кликов вот мы сделали, и это все работает. Нет, к сожалению, пока так, -то такого нет. Но, тем не менее, это можно реализовать. Я бы сказал, это можно реализовать. Что-то вроде как, говорится, на костылях, но это можно сыментировать тут. Так, ну и э, я уже модельки создал, э, значит, но мы э, в каждой из этих моделек повторим с вами, я вам покажу, да, как это все делается и, собственно, как это работает. Так. Э, Ну, давайте начнем с вами с трамвайной остановки, да, сейчас я покажу, в принципе, как это работает, да, как это должно работать, скажем, да? что подъезжает на нас трамвай к остановке, и транспортное средство, идущие следом за трамваем, по правилам дорожного движения должны остановиться и, значит, предоставить приоритет пассажирам, чтобы они вышли и зашли в трамвай. Значит, как это реализовать на практике? Ну, перво-наперво, да, это у нас отрезок, на котором у нас, ну, не принципиально будет у нас, допустим, три полосы. На двух из них мы, соответственно, запрещаем трамвайное движение. Трамвайное движение у нас выполняется по левой полосе. На левой полосе в любом месте рандомно мы делаем остановку ОТ даже здесь. Пусть будет он длиной, там, не знаю, 35 метров. После того, как мы это сделаем, мы а, при помощи а, всплывающего контекстного меню а, создаем справа край платформы. И мы видим, что автоматически программа делают край платформы именно на а, правой стороне отрезка. Что а, действительно не будет работать, нам необходимо край платформы подтянуть ручками к нашей с вами остановке, вот к левой полосе, так, чтобы у нас этот край платформы, ну, немного так вот накладывался на разметку, чуть-чуть. Окей. -чуть. Okay. А далее, после того, как мы сделали край платформы, нам необходимо предусмотреть для пассажиров зону ожидания. Для этого мы можем использовать функцию копирования, да, чтобы там заново эту зону не отрисовывать, можем сжать Ctrl, да, спустить вниз эту зону и здесь внизу создать ее копию. Но мы понимаем, что это уже у нас будет не а, края платформы. Да, мы видим, да, что у края платформы есть своя индикация, да, своя заливка. Это как раз говорит о ее функционале. В частности, вот розовая говорит о том, что это края платформы. А, если а, это нам не, не нужно, да, все мы знаем, что есть графические параметры, где мы можем изменить режим рисования, не, но не на функцию, да, которая по умолчанию стоит, на функционал этой зоны, да, а, допустим, применить тип отображения, и тогда у нас эти зоны не будут выделяться проезжей части, да, а будут соответствовать ей. Значит, Пока мы обратно включим... Свет определяется функцией. Итак, мы сделали край платформы, сделали копию край платформы и зайдем в ее свойства, изменим на закладке OT и лифты, что это у нас уже не край платформа, а это у нас будет уже зона ожидания. Далее, чтобы обеспечить путь наших пассажиров к краю платформы, чтобы они, соответственно, садились на наш трамвай, мы, соответственно, реализовываем пешеходную зону, просто пешеходную зону, которая бы соединяла нашу зону ожидания с краем платформы. Опять же, не надо не забывать заходить в настройки и отключать, чтобы это не было на зону ожидания. И для того, чтобы нам создать место генерации пешеходов, чтобы они подходили к нашей зоне ожидания, чтобы они уходили с края платформы, мы создаем еще… ну, давайте вот создадим где-нибудь здесь… зону ожидания, о, не зону ожидания, а пешеходную зону, извините, да, которую мы, в, в которой мы еще создадим зону, пешеходную зону, в которой мы создадим уже входящий поток пешеходный, сделаем какую-нибудь нагрузку тоже, неважно какую, допустим, 200 единиц, и далее нам необходимо соответственно проложить маршрут, маршрут движения пешеходов, это с... Зона, пешеходной зоны где у нас входящий поток генерируется и на значит зону ожидания да? и соответственно от края платформы ну скажем обратно сюда вниз то есть в принципе технически тут все должно быть в принципе понятно да ничего ничем не отличается от создания остановки как для автобусов но такой момент, да, чтобы предусмотреть, чтобы когда подъезжает трамвай, останавливается, высаживает пассажиров на проезжую часть, у нас останавливался индивидуальный транспорт, который следует за ним. Значит, ну, и реализовать это можно посредством правил приоритета. Мы создаем... Сначала место, где у нас машина должна остановиться. И далее где-нибудь на расстоянии, ну, условно, 5 метров, мы создаем приоритетную зону. Пока мы сейчас настраивать не будем. то да, В принципе, по настройкам, по конфликтным расстояниям ничего не надо. За исключением того, что нам необходимо выполнить, кому надо уступать и кто имеет приоритет. Значит, уступать у нас будут не все типы ТС, а будут уступать а, все, кроме трамвая. Ну, пешеходы, велосипеда, понятно, тут их и не будет. А, значит, а приоритет у нас имеет только трамвай. Да, и мы смотрим, чтобы у нас, ну, где-нибудь это было вот так вот. То есть, чтобы зона, а, зона приоритетная, она была, ну, за, за этот и Да, и еще такой момент, а, значит, мы... А, устанавливаем, что на всех отрезках у нас должны остановиться на крайний левый. Все, в принципе, задачка должна быть решена, мы запускаем. А, прошу прощения, да, мы еще должны входящий поток создать, иначе у нас ничего не поедет. А, ну и, соответственно, маршрут ОТ. Так, маршрут ОТ. Делаем трамвай. Задаем ему скорость, Создаем ему время отправления. с вами, что подъезжает, останавливается. Следом за ним идущий транспорт также останавливается. Трамвай покидает место остановки. Транспорт продолжает двигаться. То есть чисто технически здесь, ну, с моей точки зрения, да, у всех опыт разный. У некоторых бы, это, наверное, вызвало несколько такой ну, вопрос, да, как это все возможно сделать. Опять же, это все должно регулироваться, если мы с вами в процессе разработки понимаем, что у нас не хватает времени, да, то есть, допустим, сейчас из трамвая никто не выходит. Если я сейчас зайду в маршрут ОТ. Если сейчас для нашего трамвая я задам большую заполненность даже 50 единиц чтобы они у нас все выходили и какой-нибудь большой входящий поток пусть будет 500 то скорее всего но ну, это опять же на практике надо смотреть как себя будут вести пешеходы смогут ли они зайти опять же там идут настройки под Времени нахождения трамвая на остановке, будут ли они дожидаться пешехода. Видите, да, вроде как уже двери закрыты, и по правилам дорожного движения, да, раньше мы должны убедиться в том, что двери закрыты, и продолжить движение. Это раньше было. да. Сейчас, по-моему, сколько я помню, правила дорожного движения сделали маленькое послабление, что даже при открытых дверях мы можем двигаться, но убедиться в том, что у нас нет пешеходов, которые уходят и выходят. В целом, ну, плюс-минус какие-то секунды, наверное, будут важны, и эти секунды должны регулироваться как раз а, вот этим вот местом приоритета, чтобы а, трамвай схватывался либо раньше, либо позже, либо там на маленький-маленький вот кусочек, можно сделать там один метр конфликтный. Конфликтный приоритет, надеюсь, в самом-самом конце. Когда трамвай только-только отъезжает, то мы уже а, можем заметить, что у нас а, индивидуальный транспорт поехал следом за ним. То есть какое-то время можем сократить. А, в общем и целом это работает так. А, следующий момент а, – это а, обгон. Обгон – это... Тоже стандарт, в принципе, инструмент. Значит, сейчас я открою модельку. А, у нас запущена модель. Опять же, для примера здесь уже я создал два момента, это когда у нас обгон совершается как в прямом, так и в обратном направлении, и обгон совершается только по одной из направлений. Значит, первое правило, которое мы должны понимать при обгоне, да, у нас обгон может выполняться только при наличии система движения 1 плюс 1 по полосам. Да? Но это закономерно, в принципе, даже по правилам дорожного движения. Да? Если у нас больше двух полос, то а, у нас а, может выполняться только опережение. Не было. А, таким образом, значит, а, сейчас я запущу модельку. Мы с вами посмотрим, как это должно работать. несколько небольшой, поэтому схватить. Ну, да, мы видим, что обгон выполняется машиной. Здесь, конечно, зависит от участка. Чем участок больше, тем а, больше вероятность того, что машина пойдет на обгон. Здесь уже конец отрезка, поэтому машина на обгон не выходит. Каким образом да, нам это все реализовать? Так все интересно, красиво, как же это надо сделать правильно. Значит, первое, мы должны опять же создать отрезок. Мы должны понимать, что обгон программы воспринимается ну, практически как в реальных условиях, то есть для того, чтобы машина вышла на обгон, то есть на полустречного движения, необходимо, чтобы соблюдались какие-то вещи, связанные с состоянием видимости. То есть если у нас будет слишком короткий отрезок, то у нас, скорее всего, да, у нас машина не будет входить на обгон, потому что этого расстояния будет недостаточно. Поэтому надо предусмотреть достаточно длинный отрезок. Ну, давайте сделаем его под километр. А мы с вами значит, сделаем сейчас две полосы. И можем посмотреть, что вот на закладке полосы внизу у нас имеется как раз и параметр, который мы можем включить. Это имеет uh, полосу для обгона. Ставим галочку. у нас на левой полосе, на полосе, у нас уже предназначенной для обгона, появляется такая вот штриховка розовая. Давайте сделаем такую ситуацию, когда у нас как в прямом, так и в обратном направлении да, будет выполняться обгон. Берем этот отрезок, мы его копируем. Разворачиваем. И чтобы у нас была возможность обгона и прямого прямом обратном мы, грубо говоря, накладываем два отрезка друг на друга. Ну, плюс-минус. Похоже. То есть, чисто технически получается таким образом реализовать. Но такой маленький, не секрет, наверное, маленький принцип, да, чтобы у нас обгон работал, нам необходимо, помимо входящих потоков, которые мы ставим, еще и сделать маршруты транспортных средств статические. Без них обгон работать не будет, в принципе. Поэтому для начала мы с вами делаем входящий поток. Раз... два. Так, ну пусть будет там, не знаю. Так, примерно будет. 100 транспортных средств и 300 транспортных средств. Далее, как я и говорил, нам нужно сделать маршруты транспортных средств статические. Соответственно, делаем отсюда сюда. Они у нас будут в относительных долях, то есть единицы, мы ничего не трогаем. Главное чтобы, этот, главное, чтобы этот маршрут был. Иначе у нас обгон не будет выполняться. Ну и справа налево. То есть по большому счету я сделал... Практическую копию того, что уже есть внизу, то, что я сблаговременно сделал, но с вами вместе это проговорить и обсудить. Значит, смотрите. И после этого, когда мы сейчас с вами запустим, это уже были готовые да, отрезки. Сейчас я изменю вращение на наш отрезок, новый, который мы с вами сделали. Если мы сейчас с вами запустим, У меня в составе ТС сделано так, что у нас едет грузовой транспорт с меньшей скоростью и тем самым мы создаем условия тихоходного транспорта, да, который у нас будет в сети. Опять же, да, что я говорил, что у нас э, важным является длина нашего отрезка, то есть, скорее всего, машина, которая сейчас подъезжает сзади к этому грузовику, не сможет выполнить обон, потому что места уже не хватает и э, расстояния э, видимости нету. А... Сейчас, секунду, машин будет побольше, и тогда мы с вами, наверное, можем увидеть. Вот, пример, наверное, на... К сожалению, красная машина. Вот белая, по-моему, сейчас обгоняла. Так, ну давайте просто сделаем, наверное, входящий поток побольше с одного из направлений. И у нас это будет более... счетливо видно. Сделаем здесь, не знаю, тысячу. Видим, да, что у нас машина выходит на обгон, и это у нас все прекрасно работает. Ну, в обратную сторону будет также работать, это без сомнения. Просто сейчас настраивать количество машин, чтобы у нас было в том... Если я сейчас добавлю направление большое в обратную сторону то у нас, соответственно, никто не будет выполнять обгон, потому что будет плотное движение. Значит, ну и вам продемонстрирую, что если будет, да, если мы сейчас возьмем, да и уберем наши статические маршруты, что я говорил, то у нас обгон выполняться не будет. Убрал статические маршруты. Видим, да, что вроде как возможность есть обгона, но транспортные средства дальше продолжают идти следом за тихоходным транспортом. То есть это вот такой, не то что маленький секрет, просто такое, маленькая памятка, почему может не работать обгон, да. Обгон должен быть в пределах статического маршрута. Должен применять статический маршрут. Значит, и какой еще момент с вами, да, хотелось бы рассмотреть, это реверсивное движение. Ну, вот по поводу реверсивного движения, тут немного интереснее. Тут необходимо понимать, что движение транспорта, оно идет, если предусматривается просто входящий поток без статических маршрутов, то у нас поток движется по принципу, как русло реки. То есть переливается из места входящего потока, отрезка, начало отрезка сходящим потоком, и дальше льется по мере того, как может покинуть оно наша, нашу сеть. Таким образом, если где-то у нас при такой, при такой схеме, да, при такой организации будет... И такой схеме у нас будет, допустим, просто отрезок, у которого будет три полосы. И этот отрезок будет соединяться с двумя полосами. То есть мы сделаем вот такое вот соединение. Сделаем с вами просто здесь входящий поток какой-то. условно, там, не знаю, 2000 машин. Запуская мы с вами будем наблюдать, что некоторые машины будут ехать. Вот как правая, да, машина, и достигая конца отрезка, исчезать. Почему? Потому что у них, в принципе, нету никаких маршрутов. Они просто выезжают у нас в нашу сеть. А дальше, значит доходит до логического конца, то есть либо до конца а, движения по своей полосе, либо до конца движения на этом отрезке, если на этом отрезке заканчивается его полоса. А, вот по такому же принципу надо и смотреть с точки зрения реверсивного движения. А, получается, что а, если мы будем предусматривать статический маршрут и устанавливать а, светофор, то в один из моментов транспортное средство, которое двигалось по статическому маршруту, захочет перейти вот на левую полосу, там, где у нас реверсивная, но у нее будет красный сигнал светофора. И транспортное средство просто остановится на красный светофор и будет стоять ждать, пока сгорится для него зеленый. А если мы с вами сделаем наоборот, то есть запустим маршрут без, вернее, если мы сделаем входящий поток без этого маршрута, то у нас транспортные средства будут идти по также, по непредсказуемому, скажем, движению, да, и также могут упереться вот в это место, также стать. Поэтому необходимо предусмотреть так называемую полосу отгона до места, где у нас установлен светофор и в случае если мы будем использовать вот в таком случае если мы будем использовать простой входящий поток без статического маршрута у нас транспортное средство будет доходить вот до этого момента как здесь показана машина да? а дальше а, где зеленый, да, я прошу прощения. Другую сторону другую сторону выберем. А, а дальше она будет избирать другую русло реки с меньшим сопротивлением. То есть у нас машина уже идет по вот этому вот нашему, скажем так, откидному, до да, отрезку, чтобы транспорт средство выходило дальше. Не останавливаясь вот на стоп-линии. А, таким образом, значит, давайте, значит, я сейчас остановлю и с вами сделаем... Шаг за шагом как бы это можно было тут реализовать, да, то есть как можно сделать так, чтобы у нас входящий когда-то работал, а когда-то не работал, потому что статический маршрут нам важен, чтобы был, было движение по всем полосам и входящий, просто входящий, который без статического маршрута в период, когда у нас не предусмотрено движение. Значит, смотрите, я сейчас отрезки просто скопирую, покажу вам свойства этого отрезка, чтобы там заново не строить, чтобы у нас уже геометрия как таковая уже была. этот я уберу. Статический маршрут. Здесь все стандартные настройки. Можно сделать так, чтобы машины потом обратно не перестраивались, но это так, скажем, просто... Ну, чтобы поведение машины было предсказуемым, более предсказуемым. Делаем его копию, встречное движение. И те же самые полосы, те же самые отрезки делаем с другой стороны. Далее, на промежутке мы делаем, что у нас на подходе будет 3 плюс 3, а на, на реверсивном движении у нас будет 5 полос с одной переменной. То есть мы делаем отрезок 3 полосы. Это просто тип отображения, чтобы вам было понятнее и нагляднее, что это полоса, которая меняет свое направление. Здесь, опять же, ничего никаких настроек не делается, просто графические какие-то вещи, да. А, как-нибудь так. Делаем его копию. Ну, в смысле, встречное движение. Тоже три полосы. И накладываем эти две полосы друг на друга. Друг на друга, да, вот эти, которые с, для реверсивного движения. Как-то так. Потом выполняем соединение. Соединяем с другой стороны. И, как я говорил, да, необходимо предусмотреть нам как-нибудь, как его правильно назвать, а, обратку, да, отстойник, не отстойник, обратку, да, получается. Обратное движение, не обратное движение даже. А, место, где машины будут принимать резервы резервное направление движения да, меняет свою полосу то есть это нам нужно соединить левую полосу и среднюю дату сейчас покажу то есть вот таким вот образом у нас соединяется крайне левая полоса с средней где у нас движение осуществляется в любом случае Ту же самую схему мы должны реализовать и с другой стороны. С крайней левой полосы в среднюю. Все, вот она у нас есть. И необходимо ее чуть-чуть ну, увеличить по длине, чтобы она не с самого конца да, начиналась. Это вот отсюда примерно. Ну, там буквально, не знаю, метра, ну, метр четыре, наверное, пять. Вот так где-нибудь. Естественно, надо предусмотреть э, м, правила конфликтной зоны, чтобы это все работало правильно. А также, соответственно, с другой стороны. И после этого мы с вами должны сделать входящий поток. Ну, скажем, пусть будет э, то же самое. Давайте здесь 3000, здесь 1000. Давайте сделаем точно. И смотрите, чтобы нам чтобы нам выполнить такой момент, когда у нас выполняется переключение, мы должны предусмотреть, подгадать это время. да. То есть, смотрите, мы можем здесь в модели проиграть ситуацию, когда в определенный момент времени у нас происходит переключение в определенное время, скажем так. Да? То есть, мы при помощи светосигнального устройства можем выполнить режим регулирования, который бы распространялся на весь, скажем так, период имитации на да, 3600 секунд и предусмотреть, что у нас в какой-то определенный момент какая-то сторона закрывается, то есть запрещенный сигнал происходит в ретрессивные полосы, и с другой стороны у нас открывается. Естественно, мы должны предусмотреть так называемое время разгрузки конфликтных направлений, да, то есть вот видите, что ни одно направление заканчивается на тысячной секунде, другая там на пятьдесят секунд, то есть соответственно 50 секунд это всем красное для того, чтобы как бы вот эта вот реверсивная полоса она разгрузилась то есть на нее навстречу, на встречку не вышел другой автомобиль потому что расстояние между этими светофорами может быть там не знаю 100, 200, 300, 400 и так далее там метров, километров условно, да? то есть это мы как-то должны самостоятельно рассчитать, допустим условно взять скорость самого тихоходного транспорта нашей модели, там условно 35-40 километров в час, измерить расстояние между вот этими вот стоп-линиями и прикинуть сколько времени необходимо для того, чтобы разгрузить эту полосу, чтобы это выглядело ну, достаточно хорошо, чтобы не было ситуации, что машина выехала в машину по одной и той же самой полосе поэтому если нам необходимо сделать в период э, нашей имитации несколько переключений так чтобы он сначала с одной стороны включился потом включился потом опять выключился, опять включился то соответственно мы должны это время опять же подгадать э, в висиге мы имеем возможность только еще раз то есть два раза чтобы у нас э, запускался зеленый да поэтому но, наверное, поиграться много не получится, то есть можно сделать только один момент включения-выключения, и я также могу, значит, сделать время второго зеленого, да, где-то здесь, назначить его, поменять. Но представим, что нам необходимо проиграть ситуацию, когда у нас, не знаю, наш проект предусматривает того, что необходимо показательно визуализировать ситуацию, когда у нас бас, происходит переключение и в наиболее нагруженном направлении у нас появляется три полосы, и вот у нас происходит улучшение движения, да, мы должны это как-то показать. Поэтому я сейчас пока менять здесь ничего не буду, оставлю как есть, то есть, опять же, да, я надеюсь поняли смысл, что мы здесь просто создаем светосигнальные программы, да, чтобы у нас наш реверс правильно работал, реверсивное движение. И, соответственно, мы устанавливаем два светофора. Один светофор мы устанавливаем здесь с одного направления, и мы его устанавливаем, ну, не знаю, допустим, вот вот здесь где нибудь да пусть будет группа сигнала 1 и аналогично с другой стороны Теперь мы с вами должны понимать, что нам нужно создать еще статический маршрут, как я говорил ранее, чтобы у нас какой-то период это работало, какой-то период это не работало. Да? И для того, чтобы это правильно работало, значит, нам нужно, во-первых, зайти в интервал времени и создать э, интервал времени, при которых у нас этот статический маршрут будет работать и при котором он, соответственно, у нас не будет работать. А, как показано, да, уже создано, да, у меня создано три интервала. Первое, это от 0 до 950 секунды. Если мы вернемся про обратно к светосигнальное устройство, а мы с вами увидим. увидим с вами, что у нас время первого направления идет с нулевой до тысячную секунду. То есть мы должны предусмотреть, чтобы в первые тысячу секунд у нас машины шли значит, по скажем так по статическому маршруту. Да? А, другие, а другое время у нас уже шло не по статическому. Поэтому мы для начала должны еще посмотреть, чтобы заканчивалось не на тысячной секунде, а чуть-чуть раньше. Так, сейчас закрою. То есть получается, если мы вернемся с вами обратно на интервал времени, у меня первое это с 0 до 950, Дальше, 950, 1050, это как раз запас, вот этот вот э, э, запас между вот этим вот временем, да, 50 секунд здесь, потом именно время разгрузки эти 50 секунд, и только после этого у нас там 1050, 1050 у нас будет действовать э, наш маршрут. И э, дальше уже у нас будет э, интервал времени с 1050 и до упора. И, соответственно, вот как здесь показано, да, где-нибудь э, примерно вот в этом самом месте мы создаем, э, значит, ну, Лучше раньше, пораньше, чтобы это, если в случае того, что надо схватить машине маршрут, да, мы все знаем, что а, транспортное средство схватывает маршрут, когда пересекает данную метку. И нам нужно так, чтобы это вот, транспортное средство схватило как можно позже эту метку. А, значит, сделаем маршруты. Статические. Ставим в этом месте И ведем его вот конец. Не забываем, что у нас иногда программа выбирает э, очень удивительные ну, как бы, варианты прохождения маршрута. Да? Как их исключает, наверное, все знают, Это ставим, э, условно три метки. Первую фиксируем, вторую фиксируем и третью ставим на, где, на тот маршрут, то место, где нужно изменить маршрут. И перетягивая, нажимали и перетягиваем уже на э, тот вариант, который нам более предпочтительный. Скажем, вот вот. И, соответственно, мы теперь в, в относительной нагрузке, которую мы создали, мы должны сделать условия, да, то есть те, которые нам необходимы. А нам необходимы у нас условия какие? Чтобы у нас в первую с нуля до 950 секунд у нас машины шли именно по маршруту а потом они использовали, скажем так, как я говорил, метод течения по реке. То есть мы делаем первое, это у нас единица, то есть полная нагрузка будет, да, а потом, значит, у нас будет транспорт идти без маршрута. Аналогично у нас получается с другой стороны. Вот у нас тоже метка. Мы здесь тоже эту метку делаем и ведем маршрут в обратную сторону. Опять не забываем проверить, как у нас программа сделала маршрут, прорисовала. Делаем ее как нам надо. И здесь уже обратная ситуация, да? мы должны говорить о том, что у нас в первые 950 секунд все это должно идти как по течению русла, мы ставим 0. Потом мы должны предусмотреть время, когда, чтобы ну, машины не выезжали туда ввиду промтакта, потому что машина опять же там, если время закончится, она вот эти вот стыхичные по 1050 секунд, она сюда подойдет. И будет ждать зеленый сигнал, когда он там включится. Поэтому тоже ставим 0. И оставим уже на последний на интервал. Это с 1050 секунды по максимальному уже, чтобы машины двигались уже как по статическому маршруту. Так, вроде все условия соблюдены. Давайте с вами проверим, как это у нас будет работать. Запускаем. Видим, что сейчас у нас здесь зеленый сигнал. да, У нас машина двигается по своей полосе. То есть она сейчас проехала и проехала с крайнюю влевую в крайнюю левую, минуя вот этот вот а, отводный насоединительный отрезок. А, если мы сейчас перейдем в другую сторону, мы с вами видим, что вот только что машина... ну сейчас дождемся. Что транспортное средство, которое идет по левой полосе, она свою полосу не меняет до последнего, но она не доходит до красного сигнала, то есть до стоп а уходит по вот этому отводному отрезку соединительному. И дальше перестраивается на среднюю полосу. Ну и давайте с вами посмотрим момент, когда у нас происходит скажем так, да, вот период разгрузки конфликтных направлений. Это у нас... Тысяч на секунду, да, по-моему, тысяч, тысяч секунд. Здесь вот так же работает. Вот сейчас мы наблюдаем 840-850 секунд. Все машины выполняют с этой стороны обход, слева на среднюю перестраивается, с левой стороны у нас они двигаются так, как им хочется. То есть используют крайнюю левую, так далее, без ограничений. Ну, единственное, что мы должны понимать, что мы должны использовать здесь на вот этом вот промежутке значит, ограничения по смене полосы движения. Да? То есть мы можем позволять автомобилю перестраиваться с крайне левой полосы на среднюю, но, к сожалению, не сможем реализовать перестроение с крайней на крайнюю левую. Да, то есть на левую полосу. Сами понимаете, что в период, когда у нас запрещено там движение, у нас может быть, скажем так, наложение, да, встречные автомобили могут встретиться друг в другом на этой полосе. А, значит, ну, давайте дождемся сейчас момент. Так, 950. 970. А, я, я понял. Я немного не там поставил маршруты. А, мы видим, что сгорелся график сигнал. Машины уже не выходят на эту полосу. Да. С этой стороны мы также видим, что пока машины идут и пользуются вот этим вот маршрутом средней полосы. И вот у нас момент здесь запускается зеленый, здесь у нас уже красный. Мы видим, что машины ждут момента, чтобы перестроиться. да Они уже не используют у нас левую полосу. Видим, да? А в правой стороне правой части мы видим, что машина уже спокойно использует не вариант... А сказать, движение по руслу реки, да, а уже используют э, свою полосу, то есть выходит в левую полосу и ее используют вот на этом промежутке. вот в принципе да тут есть особенности именно по интервалам времени надо аккуратно смотреть и как раз учитывать буферное время когда у нас идет переключение когда у нас всем красный да это время также необходимо учитывать и как бы воздействовать на машины чтобы они адекватно себя вели как я показывал да у нас есть три интервала первое это основной а с левой стороны. Третий это основной с правой стороны, когда ему зеленый, да, и вот как раз э, второй это буферный между этими вот э, разрешенными направлениями. Э, ну, скорее всего, все. А, если есть вопросы, задавайте.